Но если уже придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И потом гораздо эффективнее, чем вот этот там какой-то литовец, то ли науседа, как его этого президент. президент. президент. Слушай, он озаботился белорусским вирусом. Слушай, ты своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы там не все дают, не все информируют. Сказать, что в Беларуси вот тишь и блажь, тихо, все спокойно, это глупость полная. Просто мы не паникуем, мы занимаемся каждый своим делом. Мы не решаем через коронавирус никаких политических вопросов. Хоть у нас политический год. Знаете, если уж откровенно, Володя, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение, патрули по улицам, все сидят и показать, какой тут вот, знаете, я э, крутой парень перед президентскими выборами, что я могу все взять под контроль. Не дай Бог, чтобы нам реально пришлось жить такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего не, не собаку. А ребенка, а ребенка вывести куда-нибудь. Не дай бог, ты как отец это прекрасно понимаешь. И я в эти игры играть не хочу.